Давайте проверим, можно ли найти какое-нибудь интересное катание в новичковых лыжах новичкового класса Allround. Здравствуйте! Лыжа очередная черная для меня. В титрах вам известная, мне на момент тестирования неизвестная. Значит, по катанию мне она... Я даже не могу сказать понравилось, не понравилось. Я просто давайте расскажу, как это было, да, и что от нее можно ждать. Значит, у лыжи есть сильный плюс... В то же время есть сильный минус. Лыжа имеет свой четко явно выраженный диапазон катания. То есть вот свой коридор, в котором она работает очень хорошо, эффективно и стабильно. Это метров 14 поворот. Плюс-минус метр реально вот коридор очень реально такой узковатый. Вот. И в нем она прекрасна. Вот у меня вообще вопросов вот в этом коридоре к ней вообще нет. Она режет, удержит Стабильно, очень ровно, в ноги не бьет вообще абсолютно, то есть она легко управляется, легко перекантовывается, вообще как бы, вот едете и все, все по фану, никаких проблем нет, можете прогрессировать, но вот в рамках этого поворота, значит это плюс, в этом вот повороте она хороша, а минус в том, что она в этот поворот реально вот загоняет и... Получается какая-то такая история, что что бы вы, в принципе, ни делали, вы оказываетесь в этом ее ритме и выбить ее оттуда очень тяжело, потому что либо она реально сопротивляется, то есть нужно как бы много усилий прикладывать, да, то есть либо она, ну, реально вот просто... Вы вот давите, она все равно туда <смех> Вы вот едете, она туда То есть вот какой-то замкнутый круг То есть вы ее вроде сжимаете, она начинает вас раскачивать За счет какой-то своей динамики и отдачи И вы все равно скатываете, начинаете 14 метров да, вы вроде отпускаетесь на скорости, а ее начинает тут же болтать или хорадить, ну как бы так, потеря стабильности легкая там и так далее и вы все равно сваливаетесь 14 метров потому что она как бы в ней идет хорошо, то есть ну в принципе я могу сказать одно, я такие лыжи не люблю потому что ну какая-то должна быть динамика катания, то есть катание должно быть разнообразным, нельзя кататься там 14 метров и все такой король одного поворота, вот но с другой стороны я знаю там массу лыжников, которым такая лыжа может быть вообще по кайфу и Почему нет? Не всем нужно разнообразие, не всем нужен драйв какой-то там. Есть масса людей, которым вот 14 метров, но зато вот ничего не надо делать, и вообще все понятно, просто предсказуемо. Притом этот радиус там 14 метров, он вообще получается и не быстрый, и комфортный, и на любом крутизне склона вы реально можете как бы чувствовать себя человеком, и по кайфу вам будет хорошо. Все, больше мне сказать нечего. Попробую описать подробнее. Заходите на сайт, следите за обновлениями. Для этого подписывайтесь, ставьте лайки. Встретимся на склоне. Пока.